поступил запрос рассказать не просто о разработке комплексной схемы Организации транспортного обслуживания Нижневартовска, но и рассказать об опыте применения данных сотовых операторов. Поэтому постаралась свою презентацию построить и рассказать о том, какой мы опыт получили. и как можно применять данные в дальнейшем при разработке математических моделей, либо к соте. Немного о Нижневартовске. Показать сетку. Это прямоугольная сетка улично-дорожной сети, небольшой город со сложившейся уже матрицей корреспонденций, со сложившейся структурой. И здесь нам в этом проекте... Повезло в плане данных, потому что было все, и для счастливого разработчика, что называется, что еще нужно? Когда у тебя есть все, и ты можешь сравнить все, попробовать понять точность, что использовать, что лучше работает. Итак, что у нас было в нашем распоряжении? Были данные автоматизированной оплаты проезда, причем очень хорошие данные с регулируемых тарифов по транспорту общего пользования за хорошую ретроспективу с большой точностью. У нас была места проживания населения с высокой точностью, предоставленной как от, от администрации, где кто живет, где кто работает, но с рабочими местами не так точно, как с местами проживания, поэтому матрицы корреспонденции получились достаточно точные. При этом мы по техническому заданию обследовали большое количество маршрутов, дополнительно устанавливали датчики на транспорт общего пользования, дополнительно проводили обследование в ключевых узлах, транспортное обследование для подсчета интенсивности движения. Поэтому могли сравнить все, еще плюс использовали данные сотовых операторов. Ну, обратимся подробнее, что это был за отчет от данных сотовых операторов. Это был геоаналитический отчет, включающий в себя матрицу помещения по зоне проживания. То есть мы получили основные определения от оператора, что будет в этой матрице. Эти определения как раз представлены, и я покажу саму матрицу как она выглядит и как мы использовали ее в модели что из этого получилось ну собственно мы предоставили для изначально сделали транспортное районирование сами это были районы примерно квадратом не более там 250 на 250 метров где-то было меньше зоны соответственно Зоны проживания, зоны работы уже предоставлял сам сотовый оператор. Вот на следующем слайде вы видите тот самый отчет, как он формировался. То есть есть само поле в файле, описание поля, что мы можем, какие данные и тип этих данных. Что у нас было? Это перемещение из какого района. Как я уже сказала, транспортное ранирование мы сделали сами. И было присвоено транспортным районам значение, то есть там первая, вторая зона, из какой абонент выезжает и в какую зону перемещается. По типам перемещения мы получили количество абонентов, которые провели как минимум в этой зоне минуту и более до начала перемещения 15-минутные перемещения, то есть минимум 15 минут провели в зоне отправления до перемещения и столбец 30-минутного нахождения в какой-то зоне. Дальше был расчет по доходу. Здесь, конечно, есть несколько таких сомнительных вопросов, которые мы также задавали по данным сотовым оператором, что они значат, как они получают доход, ну, то есть из косвенных показателей. Они видят по абоненту, какой есть доход, какой возраст у абонента, мужской либо женский пол, ну и по слоям спроса это определяется как дом-работа, работа-дом и прочие корреспонденции. Как разделяют дом и работу, вот это было в предыдущих определениях на предыдущем слайде, что дом, соответственно, это то место, где абонент находится в ночной период, на протяжении там, последних 23 там, календарных дней соблюдается ночное пребывание с нуля до 6 часов утра. Это считается, присваивается значение как дом. И работа, соответственно, это в дневное время более 6 часов нахождения в какой-то зоне, этой зоне присваивается 6 часов. Соответственно, присваивается значение, что это место работы. Таким образом, у нас есть слои спроса. Мы калибровались и использовали данные перемещения, проведения в зоне наблюдения более 30 минут. То есть мы, со своей точки зрения, не стали использовать минуту, Перемещение в какой-то зоне нахождения. Да, это, на наш взгляд, все-таки транзитная зона, ее а, идет пересечение. То есть, почему он там остановился, абонент, возможно, там какой-то затор, еще что-то. И а, для матрицы корреспонденции мы, соответственно, столбец с минутным перемещением не использовали. А, в результате мы обработали эти данные и что смогли из них получить. Это район отбытия, район прибытия и «Перемещение по дням недели». Это «Будние корреспонденции» и «Корреспонденции выходного дня». А дальше мы их попробовали применить в модели, посмотреть, что они себя дают и как, собственно, эта матрица корреспонденции совпадает либо с теми другими данными, которые у нас были, как, я уже говорила, это по данным оплаты проезда, по автоматизированной оплате проезда, либо по данным социальной статистики. Мы также еще проводили большой социологический опрос, и матрица корреспонденции еще параллельно строилась по социологическому... Вопрос. В общем, что можно сказать о полученных данных? Что да, в целом матрица корреспонденции полученная от данных сотовых операторов, она по своей сути совпадала с тем, что у нас получено по другим данным, то есть места проживания совпадают с местами проживания по абонентам и места основные притяжения работы тоже совпадают но при этом объем корреспонденции разный и если говорить об ошибке то как раз в матрице от данных сотовых операторов объем корреспонденции составил меньшее количество чем это было на самом деле так как у нас я уже говорила, было с чем сравнивать. Ну вот, собственно, несколько графиков перемещения, перемещение абонентов в будние дни, вот по гендерной принадлежности, например, на данном слайде. И примерная интенсивность движения, которая как-то получена из, с использованием данных сотовых операторов. Далее, сведения о совершаемых корреспонденциях мы все-таки строили на данных автоматизированной оплаты проезда и присваивали каждому району численность населения, исходили уже из обычных стандартных значений. И здесь как раз получили объем корреспонденции больше, что вот видно на данном слайде, где показаны выявленные суточные корреспонденции из классических набора данных это из данных о проживании, из данных о количестве работающего населения и других натурных исследований. Далее мы по своим отдельным данным также строили тепловые карты, как я уже сказала, они в принципе совпадали по основным точкам притяжения и связи с абонентами, но отличались именно в масштабе и в количестве этих данных. Ну, Результаты обследования нерегулируемых маршрутов выполняли стандартным методом, методом тайного покупателя, потому что каким-то иным методом более точно, к сожалению, автоматизировать это не получается, не все перевозчики, тем более там, Мелкие, скажем, на маршрутке ставить датчики достаточно дорогостоящие занятия. Ну, еще и плюс, не все на это согласны и будут совершать различные манипуляции с тем, чтобы данные предоставлялись не совсем верные. И здесь как и обычно в небольших регионах, метод тайного покупателя как раз показывает интересные результаты в том плане, как о маршрутах прохождения, о том, что параллельно э, совершаются э, остановки вне намеченного маршрута и плюс еще перепробеги, скажем, по личным делам водителя, если ему куда-то надо то маршрутка поедет в том направлении, куда надо ему, а не пассажирам. Поэтому, да, такие вопросы, когда возникают с датчиками, здесь это скорее считается как ошибка, чем действительно, когда находится человек, он может оценить и пообщаться с водителем, почему вы поехали не туда. А здесь как раз этому было место. Что можно в целом сказать о применении данных сотовых операторов? Что если такие данные попадаются, то, в принципе, использовать их можно, сверяться с ними можно и как дополнительный источник информации применять в работе. Плюс, если очень просит заказчик, это... Прекрасно. да, Чем больше данных, тем только лучше да? и разработчику, и заказчику, и в СМИ, и в прессе растиражировать и рассказывать, как замечательно много всего было проделано и обработано. Но все-таки по факту не надо забывать о классических методах, методах обследования, и все-таки установка датчиков дает гораздо больше информации, плюс данные автоматизированной оплаты и диспетчеризации, которые уже есть, существуют на маршрутах, дают гораздо больше точной и полной информации, чем та, которая есть от сотовых операторов. Но здесь тоже мы понимаем, что есть определенные ограничения в плане предоставления данных. Мы же получаем не сырые данные, а уже в каком-то виде обработанные. И есть определенные ограничения, но в этом плане. Как говорится, нет тех технологий, на которые мы сегодня в полном мере не можем применить, есть недостаток информации, поэтому, возможно, в дальнейшем какое-то количество данных будет раскрыто больше с точки зрения данных сотовых операторов, их будут предоставлять в другом разрезе. Я имею в виду в части сырых необработанных данных без разгла разглашения индивидуальных скажем, особенности по абонентам, и мы бы тогда могли их в полной мере использовать. Но ну, у нас такой опыт, с одной стороны, да, много положительного и интересного позволил выявить, сделать определенные выводы, аналитической составляющей, ну и, соответственно, подкрепить свои знания и расширить понимание о данных сотовых операторов. Ну вот здесь вот пример приведен результаты обследований нерегулируемых маршрутов с использованием, скажем, того же метода тайного покупателя, когда мы получаем наполнение по каждому остановочному пункту, и это для нас гораздо более ценная информация – и для построения наших транспортно-аналитических зон по скорости это гораздо больше дает информацию, чем, скажем, данные сотовых операторов. Ну, если коротко, то все, и если есть вопросы, то с удовольствием на них отвечу.